Ты знаешь, недалек сам Если тебя вставляет лишь от рукса. Если мечтаешь торчать, ты днем и по утрам. Торчи, как мой друга, над Рэм и рам. Если кореш твой, любит 3D-деваху. Это эйфория, пусть он идет нахуй. И предлагает тебе, может, пойду на пары. Его больше нет. Он. Сюжет Гатари Мои подписчики, трудяги, и мне до сна слышит меня и потеют. Вэшмакс 2 ни в кого не вхожу. Но я из брат Кубе. Для Санки и белым распишусь на трубе. Моя подруга сосет, зову ее, токийский гульдруган. Повар, как сома, с аргазмом жуй, а ей знакомый один. Ему все сходит с рук. Кассетный тян присунул, такой тут ходит слух. Если грудь у тебя не качан, знаю, как развеселить. Бедную не качан, зато ведь не инвалид ты. Не качан, хотя ты как Наруто, ведь не хотят кончать. Да, я хорош, я Ван панчмен мой стиль прост. Одним ударом тачдаун. Чем короче слова, тем глубже смысл. Там ты видишь жопу, я смог выразить мысль. Хорош. Яван Панчман, мой стиль прост. Одним ударом тачдаун. Чем короче слова, тем глубже смысл. Там ты видишь жёлфл, я смог выразить мысль. Мой сын с другом ночевал, то громко, то тихо. Дети любят косплеить, боку, но пика, я ведь хватит прокачанный среди всех отцов. Саву сына Айрик прыгнул им в лицо. Как найти к сыну подход? Есть гениальный план. Когда мой молится в душе его отковал титана. А если твой прием уж не любит аниме, его в тюрьме подменили. походу он родят тебе. Если сын твой носит на шее. Эй, чокер, кажись, он просто пидор или аниме блогер Я убил ее отца, пока подали кроны Девахи любят ведь такое рассветлёны Да, я хорош, я Ван Панчман Мой стиль прост одним ударом, тачдаун Чем короче слова, тем глубже смысл Там ты видишь Жолфло, я смог выразить мысль Да, я хорош, я Ван Панчман Мой стиль прост одним ударом, тачдаун Чем короче слова, тем глубже смысл Там ты видишь Жолфло, я смог выразить мысль